Сила взаимодействия двух неподвижных точечных зарядов направлена вдоль прямой, соединяющей эти заряды. При этом одноименные заряды отталкиваются, а разноименные притягиваются. Силы кулона подчиняются третьему закону Ньютона. Внутри стеклянного цилиндра на тонкой упругой проволоке подвешено легкое стеклянное коромысло с шариками А и С на концах. С помощью шарика Б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 обратно пропорционально квадрату расстояния между ними. Меняя заряды шариков, кулон установил, что сила их взаимодействия прямо пропорциональна произведению зарядов.